друзья! С вами Надежда Соколова и я рада, что вы выделили 5 минут для того, чтобы сделать со мной производственную гимнастику. Сегодня мы с вами разомнем все наше тело, заниматься будем в положении стоя и э, выполним упражнения, которые помогут нам поддерживать наше тело в тонусе и получить заряд бодрости до конца рабочего дня. И, конечно же, это хорошая профилактика офисного синдрома. Итак, мы начинаем. Начинаем. Начинаем с нашего шейного отдела, поставим стоп параллельно, голова вправо-влево, движение небольшое, контролируем нашу шею, еще один раз также. и теперь мы с вами через стороны выполним движение руку вверх-вниз, вверх-вниз, включаем в работу наши плечевые суставы, боремся с остеохондрозом, шейным остеохондрозом. Последний раз также И выполним движение вверх-вниз. Вот такое. Руки перед собой. А чтобы добавить работу нашим стопам, размять наши стопы, мы будем подниматься на полупальцы. Вверх и вниз. И еще раз. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Конечно же, не забываем держать мышцы пресса. Мышцы центра. Последний раз также и выполним круг руками. Снова возвращаемся к нашим плечевым суставам. Вот они. Опустим руки вниз, круг плечами. Голова шею расслабили. Расслабили, расслабили, расслабили и поднимаемся. Теперь разминаем область таза, тазобедренных суставов, область поясницы. В этом положении стараемся, чтобы у нас не гуляла корпус, да? Только таз. Только таз. Движение небольшое. И в другую сторону также. Последний раз также разведем обе руки, раскроемся, попружиним. И теперь слегка округляя поясницу, закроемся, раскроемся, сводим руки, раскрываем, разводим. Последний раз также и еще раз таз, другая сторона. Раскачаем таз вправо-влево, раскачаем корпус справа-влево. И еще разочек. Сделаем вдох, выдох. И снова уделим наше внимание нашим стопам. Постараемся в этом положении перенести вес с пяток на носки. Ну и по возможности, конечно, желательно снять все-таки обувь или надеть обувь спортивную или уж тогда босикон а ага, еще потому что на каблуках конечно это будет выполнять сложно последний раз дальше хорошо расслабились и снова голова полу руки через стороны вверх Руки перед собой и подъем на полупальцы. Руки большой круг. Плечи. Маленький присед колени. Таз вращения. В другую сторону. Разворот корпуса. Сделаем вдох. И на сегодня это все выдох. Даже вот такая маленькая простая зарядка поможет вам поддержать бодрость тело в течение дня и конечно же снимет напряжение плюс ко всему переключит ваше внимание поэтому сейчас с новыми силами вы можете приступить к работе ну и конечно же если мне вам недостаточно такого маленького пятиминутного кусочка разминки то вы можете найти мои видео уроки офисный синдром перезагрузка на моем